Приветствую пролетариат, сейчас я вам расскажу как поменять аватарку в Spotify, как с компьютера, так и с телефона. Для компьютера нам естественно понадобится текстопное приложение Spotify. Допустим мы его скачали, дальше жмем по нашему нику LKM, также наводимся на нашу, на тот момент будет пустую аватарку, жмем изменить, изменить. выбираем понравившуюся нам картинку допустим я выберу картинку под названием выбери ее открыть и через какое-то время у нас появляется аватарка сейчас я вам расскажу как это сделать через смартфон с телефона все гораздо гораздо проще заходим в настройки мой профиль изменить профиль изменить фото выбрать фото с устройства далее выбираем абсолютно любую картинку ну, допустим, эту. Жмем ⁇ Сохранить ⁇ Все, вы изменили фотографию. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.